Привет, я Володя и сегодня мы идем куплять бейблейд. Здравствуйте, здравствуйте, я хочу самый лучший бейблейд. У нас есть волтраек за 197 рублей, окей, я беру, а инструкцию прочитаю на крыше квартиры. Итак, я купил бейблейд, но оно почему-то квадратный, ну ладно, попробуем запустить. Чтая. Это была коробка, а Беблейд был в середине. Я зря вытратил деньги.